Адриан, Адриан, что ты за книгу мне оставил? Адриан? В смысле вы не брать кольцо и серки, если только злодей? Понятно. Шкатулку ушел, шкатулку на меня оставил. Хм. Серьезно? Не похоже на Адриана, чтобы она собрала всю шкатулку? А, не буду ничего брать. Может, какой-то первый розыгрыш. М -м -м. Так. алялям. Да-да-да. Ну, ну, ну. Это что такое? Это злодей! Я увидел! Что? Ты злодей или ты не злодей? А -а -ай. Что произошло? Хм. Что это такое? Где я? Кто я? Нет, я знаю то, что я Олег. Где Триан? Серги не брать, если только будет злодей. Что за злодей? Прикольно. Ну, стерео мы это напишем. Я. Блядь. Не знаю, зачем просто так напишу, такой для прикола. Так, можем. Опа! Слазим. Это что еще такое? Какое-то НЛО, что ли? Ай. ой, голова болит. ой, что произошло? Так. Ладно, странно. Так, тут у меня коробка какая-то ненужная. Тетрадка. Я Олег. Ну я не знаю, что я Олег. Не помню, что такого писал. Коробка-то Надо выбросить мусор. Странно, я не помню, что я такого писал? Хм. Попробую вот так написать. Ну, ладно, бред какой-то. У меня что-то уже галлюцинация. Я Олег. Живу в этом доме. Или не в этом? Не помню. Ладно, все. Опа-на! ты еще что? Ты кто, Чел? Ты слишком ты че? Не стреляйся, главное. Ты стреляешься. Стреляться нехорошо. Ты знал? Ай. А, что произошло? Ничего не помню. Книга какая-то, коробка. Я Олег, помни. Помни что? Хм. Я вот помню то, что я Олег. Ну, толку больше не помню. Где я живу? Ладно, я как будто бы... Боль... Это еще что такое? Погоди. Хм. Хм. Пойду, зайду домой, к грену. Что-то тут нечистое. Добрый день, тетя. Я ничего из всего этого не помню. Но вот если серьезно, что помните, у меня есть эта штука. Хм. Так, блин, у меня закончилось. Ну, ну что-то тут есть. Что-то, где-то что-то должно быть, я уверен. О, вот. Книга я беру. Пустая. Так. О, вот и Паспорт. И планшет. Я здесь глянула, тут ничего нет. Паспорт имя Адриан. Погоди. Но ведь меня зовут не Адриан. Погоди. Меня зовут Олег. Планши ставлю. Паспорт вложенный место. Хм. Какое-то магическое украшение. Хм. Это чудовище. Если написал без грамота, то ладно. Буквы, походу, забыл. Апана, Ты что такое? Ты очень страшный. Тебе кто-нибудь это говорил? Алло, алло. Не могу, Какое хорошее утро. Пойду заварю кофейку. Хм. Вот я это книга. У меня книга. Не люблю книги. И Олег. Ладно. Получается, что это за планшет? На случай постерения памяти. Хм. Такое чувство, что я уже несколько раз прореживала за день. Что если это и так? Это коробка. На планшете точно такая же... Мираклус чудесный. Это коробка, в которой лежат другие магические украшения. Я понял. Каждый из этих мне стирали память. Возможно, несколько раз подряд. Так, благодаря планетшету... Тики-калки-фу. Тики, давай. Тики. Давай. Так. Вы пока прячьтесь. Так, в ее засунули. Попробую сразиться с ним и без этого. Ну, привет как бы да. Опа. Что? А, произошло. Ну, просто теперь, если я знаю то, что мне стеряют память с помощью магических украшений, я не знаю. Может быть, я чего-то не помню, может быть, я не помню. Может быть, мне кажется то, что я все знаю. А что, если, если я объединяю эти два талисмена, случится, когда нет света? А что, если бражник просто не внушил то, что если я объединяю этики и плага это внушение? А что, если это не так? А если это э, чистая лошадь, лошадь и кролик? Так. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, надеваем очичи. Надеваем очичи, надеваем, надеваем часики, Тики, кялки, флап, слияние. Пенебак. Так, если это творение стирает память, значит мне нужно... Приспомнить, я ничего не помню про магическое украшение, я не помню свои силы. Если я не помню силы, значит я не помню цель пряжника. Я пытаюсь вспомнить. Моя сила вроде нажив... называется... Нет. Моя сила называется катаклизм? Нет. Моя сила называется удар? Нет. У меня ее. Главное, чтобы наполнение не попало. Зонтик. Можно использовать как защиту. Да. Моя сила зовет за столкновение. Тоже нет. Так. Почему-то я зонтики расплодил, ну ладно. Если я нападу. Но главная защиту ведь это нападение привлекли внимание сейчас. Это ужасно, ведь мы привлекли внимание. И он будет нападать. Хм. Моя сила называется... Моя сила называется... Кроличья нора. Верно, моя сила называется нора. Я, мог... я переместился сюда, использовав нору. Переместился во времени. Сила лошади называется... Нет. Если я его перемещу, Хотя можно переместить его в место куда более безопасней. Да, боя. Так, переместили его сюда. Здесь более меньше людей. И наконец-таки моя сила называется Суперша. Называется, в отличие, так, меч. И что мне с ним делать? Ладно, помни, Олег. Так, э, что-то у меня с зонтиками сегодня проблема. Начинает, начинается атака. Приветик. Опа. А что, по Сунтику попал? Хм. Ну, тогда будет легче снимать, скидываться Что? кажется это сегодня невезение мое такое. На. На. Нет. Нет, нет, нет, нет. Опа. только лишь супер шанс а -а -а давай давай давай давай давай давай нет супер шанс практически стяг если я его буду бить не это скорее всего вряд ли поможет стой есть идея. <свы> С концентрация. Ну вот, столько супер шансов мне намного хватит. А еще? Походу, есть идея. На бояж! <свы> пока он по мне попадает, его э, тупорылая а так отправляется в вояж. Прямиком в вояж. Как хорошо. Что я придумал опа. Пока даем отдохнуть. И начинаем драться нашим талисманом удачи. Минус один. Начало другого. Ура! Фу. Фу. справились. Ну а теперь Мираклус Пеннибак. Все, наконец-то получилось. Да, но ну, странно то, что реально из религии никто не пришел, ни Баникс. Не учитывая то, что камень чудес-кролика сейчас на мне. Никого, просто никого не глуши. Я все вспомнил, я не помню такого, то, что, может быть, они куда-то уехали. Ладно, разберемся об этом чуть позже. Пока я буду позже это разбираться. Так, не нужно уходить. Ну, и а на этом заканчиваем. Всем спасибо за ваш завтра, всем удачи, всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Делись с этим роликом, заходи в посылку в к телеканту. Вот чекайте, короче, описание, там очень много чего интересного ты найдешь, там канал моего друга. И что еще мы там найти? Телеграм. По крайней мере, в ближайшее время я начну его активно вести. Вот, значит, будет там 10 подписчиков в Телеграме, я начну его очень активно вести. Практически каждый день туда что-то загрузить, свои там тревки жизни. Потому что, ну, все так делают, почему бы иметь не делать. Ну вот, пока что, что телеграм вот есть. Ну, еще позже я открою свой инстаграм. И на канал, ну, ролики я буду стараться выкладывать каждый день, ну, или хотя бы через день. Благодарю, удачи и пока!